Сегодня я хотел бы вновь с тобой немного поговорить о грядущем глобальном обновлении на Барвиху РП, а конкретно о новой системе голосовой связи на проекте, о тех рациях, которые разработчики планируют добавить на проект уже в ближайшее время, как можно будет получить данные рации, для чего они нам будут нужны, ну а также мы обсудим немного с тобой обновленную систему фракций. Ну а перед началом данного видео, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи. И чтобы принять участие, тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видоса, ведь такие розыгрыши проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором очень важно указать на английском языке ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей я подвожу каждое воскресенье на своей странице вконтакте. Ну а сам я играю на девятом сервере Барби Успенская. Обязательно вводи мой ник при регистрации, а также не забывай вводить мой ютуберский промокод #карп ведь за эти вещи ты получишь 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне. Ну а я желаю тебе удачи и приятного просмотра. Короче говоря, данная информация скорее для тех людей, которые не очень внимательно смотрели один из моих предыдущих роликов по глобальному обновлению на Барвихе. Ну или не смотрели его совсем. Там я затрагивал уже тему данных раций и как все это дело будет обстоять в будущем, но сегодня расскажу тебе обо всем об этом поподробнее. Короче говоря, как я тебе уже говорил ранее, разработчики планируют добавить в этом новом глобальном обновлении абсолютно новую систему голосовой связи. То есть теперь у нас будет не только обычный голосовой чат, по которому мы с тобой общаемся с друзьями, когда находимся рядом, но теперь мы сможем это делать и на расстоянии. Пока что это касается именно только фракций. Ведь данную рацию мы сможем получить с тобой, находясь, состоя именно в неком государственном учреждении, будь то УМВД, ГИБДД, СМП или даже какая-нибудь мафия. Но в дальнейшем, как сказали Разработчики данную систему планируют внедрить и в мобильные телефоны. То есть, скорее всего, именно по тому айфону, который мы с тобой получаем за квест на 15 уровне на Барвихе РП. В будущем мы с тобой сможем спокойно общаться со своими друзьями, другими игроками именно по голосовому чату, а не заниматься писаниной, тапая постоянно пальцем по клавишам. Что довольно неплохо, довольно интересно. Чтобы ты понимал, я тебе покажу ролик, если ты его еще не видел. Которые разработчики публиковали в своей официальной группе ВКонтакте. Как вообще данная система раций будет работать в будущем? Угонь, транспортное средство красный внедорожный, передвижение по Морину по направлению оборви. Диспетчер, борт 146 принято, выдвигаюсь. Замечен, Мерседес Гелендваген, гос. номер 056, СМК-77. Остановку транспортного средства игнорируют. Запрашиваю подкрепление. Борт 147 принято, блокируем мост на въезде в Барвиху. Отлично, давайте еще довольно интересно не так ли я хочу тебе сказать сразу такая рация будет добавлена на проект не одна раций таких будет много и именно у каждой фракции будет своя собственная рация и чтобы ее теперь получить помимо того чтобы вступить в данную фракцию тебе придется пройти некую новую линейку квестов как говорят сами разработчики во первых сделано это будет именно для того чтобы не просто так можно было получить данную рацию а во вторых чтобы наконец-таки появилась во всех фракциях что-то новое. Игроки давно просили добавить какие-нибудь квесты, и вот разработчики теперь решили внедрить абсолютно во все фракции, включая УПГ, целую линейку тематических квестов, привязанных именно к каждой фракции. То есть, опять же, в каждой фракции будет именно своя линейка отдельных квестов, какая-то определенная сюжетная линия, привязанная именно к данной фракции, которую я надеюсь, мы с тобой будем с большим удовольствием и интересом проходить в дальнейшем но, ну, а в конце концов за это и будем получать награду в качестве рации данной организации. Не знаю, будут ли такие игроки, которые будут ради этих раций бегать из одной фракции в другую, выполнять все эти квесты и в конце концов коллекционировать данные рации, да и что потом они в принципе с ними будут делать я тоже пока не понимаю. Но честно говоря, в принципе все звучит это довольно интересно. Квесты это всегда круто, квесты это всегда прикольно. Да и уж тем более для тех игроков, которые состоят в каких-либо государственных учреждениях или ОПГ появится хотя бы что-то новенькое. Меня больше интересует такой вопрос, как это будет работать Целом. не будет ли такого что этот голосовой чат в данной рации будет просто засорен огромным количеством каких-нибудь неадекватных людей или школьников можно ли будет как-то настраивать данную волну чтобы грубо говоря просто отключить какого-нибудь неадеквата из этого голосового чата надеюсь разработчики все это дело продумают до мелочей ведь так как у нас с тобой работает сам голосовой чат к примеру когда мы стоим в людном месте там могут просто кричать в него огромное количество людей и ты к сожалению не можешь их замью ты можешь только просто-напросто отключить звук полностью на своем телефоне вот про это я имею в виду надеюсь с этими рациями дела будут обстоять гораздо грамотнее ну а также конечно же очень бы хотелось бы лично мне чтобы как можно скорее ввели такую систему именно в мобильные телефоны на проекты чтобы по нашему айфончику можно было бы наконец-таки спокойно говорить а не заниматься писаниной не отвлекаться на эту писанину во время работы или пока куда-нибудь ты едешь довольно удобно было бы заниматься своими делами и в это время просто спокойно говорить именно по голосовому чату, как в реальной жизни по телефону. Ну а в дальнейшем так вообще можно было бы добавить еще несколько вариантов различных мобильных телефонов на выбор, которые мы к примеру могли бы приобретать в каком-нибудь магазине, либо опять же получать за какие-нибудь определенные квесты, чтобы у нас на проекте был не только лишь 13 iPhone, а были какие-нибудь различные к примеру андроиды. Ну а в целом реально система годная, система